Все великие открытия были совершены любителями. Всегда бывает так, что начиная новую работу, вы к ней подходите очень творчески, глубоко вкладываете себя. В ней теряется все ваше существо. Но постепенно, по мере того, как территория становится все более знакомой, изобретательности творчества творчество исчезают. И вы начинаете повторяться. Это естественно. Чем более вы набиваете руку, тем более склонны повторяться. Навык вызывает повторение. Все великие открытия были совершены любителями. Потому что с приобретением навыка слишком многое ставится на карту. И если случится непредвиденное... Что будет со старым навыком? Человек учился много лет и теперь стал экспертом. Эксперты никогда ничего не открывают, никогда не выходят за рамки своих компетенций. С одной стороны, они все более оттачивают навык, с другой – теряют блеск и остроту, и работа становится малоинтересной. В ней не остается ничего нового, Ничего такого, что могло бы взволновать и обрадовать. Они уже все знают наперед. Знают, что будут делать дальше. И нет ничего неожиданного. Итак, вот в чем урок. Выработать определенный навык хорошо. Но нехорошо застывать в нем навсегда. Как только возникает чувство застоя, перемените подход. Подход. Придумайте, добавьте что-нибудь новое, удалите что-нибудь старое, освободитесь от накатанной глии, а значит и от навыка, и снова будьте любителем. Чтобы снова стать любителем, понадобится храбрость и мужество, но это единственный путь к тому, чтобы жизнь была красивой.